по себе идет, быстро перемещаются, -то. если это был он, которого я сейчас вижу. водичку пить наверно ай кусается вот так вот в общем хватает прямо на ходу иду а когда комар поднимется с полтом еще больше Вообще, наверное, не остановить будет. Козла выскочила. Вся выленевшая а там где-то шел козлик. В общем, вечер откатался. И вообще некого было снимать. видео двух штук они оба выскочили рядом лежали из куста и убежали не было возможности заснять коза тоже выскочила вот в упор в общем вот. два было я так понимаю не из кустов из кустов вообще не вылазит где ест там и спит или где спит там и ест вот так вот вот а есть у я за фотоловушкой. Должны быть там интересные кадры Эх, не вижу Убежал, наверное, уже тоже Вот так вот Ну, уже, наверное, ничего больше сегодня Точно не засниму Сейчас так до Кустиков дойду и поеду в сторону дома Сейчас не помню, песенка мне одна, но не песенка Передача была по телевизору, сейчас не знаю, есть она, нет Сам себе режиссер И вот там у них Я всегда с собой беру видеокамеру у меня вот такое чувство, что я брал несколько, немного лишним Помимо видеокамеры. не бы больше подходило. Я всегда с собой беру видеокамеру. Четыре мешка из-под сахара, пол пачки полуоболоченных патронов и рюкзак. Остальное ничего не беру, потому что все в лесу.